Это тупик Зеленского. Это тупик Зеленского. Вот это точно. Коль скоро вы используете эту лексику. Я уже затрагивала эту проблему в начале брифинга. Я еще раз повторю, что инициатором переговорного процесса в феврале была украинская сторона. В течение нескольких месяцев мы откликнулись откликались на их просьбу, согласились, переговоры эти велись, однако в середине апреля киевский режим их прервал. Под давлением Запада, я напомню вам, это доказанный факт, это даже это факт, не требующий доказательств, потому что были прямые заявления Госдепартамента США о том, что они не видят необходимости в переговорном процессе и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, то, о чем я уже только что сказала, все то же самое повторял Брюссель про поле боя, про сражения и так далее, и так далее. Ну и закреплено это все было поставками вооружений, материальной помощи и так далее. Мы никогда не отказывались от переговоров, повторю я еще раз. Открыто говорили о нашей позиции, но Киев, Запад, отказались от этого, потому что высказали свою незаинтересованность. Видимо, они надеялись одержать победу на поле боя, видимо, они считали, что мы откажемся от поставленных, заявленных целей и задач. Видимо, они считали, что жизни граждан Украины для них не имеют никакого значения, и это вообще в принципе не фактор в этой истории. 30 сентября, выступая в Георгиевском зале Кремля, президент России вновь призвал киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернулся за стол переговоров. Интересно, это прямая цитата, как вы знаете, из выступления. Интересно, что о том же... Вот посмотрите, как интересно. Эм, в своей воскресной молитве 2 октября... Эм, говорил ä, папа римский Франциск, с, с такими же аналогичными э, по тону, по нацеленности заявлениями выступили и общественные деятели по всему миру, те, кстати говоря, которых э, на Западе точно нельзя э, уличить в какой-то поддержке э, Москвы или особых симпатиях, или каких-то особых связях, но то, тут, то там общественные деятели выступают со схожих позиций. Что мы видим со стороны киевского режима и тех, кто за ними стоит? В офисе президента Украины всех их, включая Папу Франциско, по словам советника этого офиса Арестовича, причислили, теперь прямая цитата, к сборищу прекрасно душных аборигенов. Ну, well, <laughs> <laughs> мне кажется, уже надо а, заводить цитатник, а, так сказать, офиса президента Украины, потому что такого количества оскорблений, такого количества нецензурных а, и абсолютно низкопробных заявлений, которые они сделали, я, честно говоря, не припомню. Ну и, собственно говоря, вот вам ответ на вопрос относительно... Возобновление переговоров. Вот вы же прекрасно понимаете, что несется с той стороны. Так ровно об этом мы говорили 8 лет, предлагая Западу повлиять на киевский режим в исполнении минских договоренностей. Потому что это они сейчас открыто говорят. А 8 лет они говорили это все а, в тихую, между собой. И самое главное, своими действиями саботировали переговорный процесс и реализацию того, что в ходе переговоров удавалось а, достичь. А сейчас они просто их просто, просто разорвало. И вылезло наружу то, о чем мы знали давно. Но Запад не весь. Я думаю, я искренне убеждена. И это не убеждение, основанное на предчувствии, а это убеждение, основанное на знании. Что на Западе, если мы уже говорим о общественных... ...деятелях точно и среди гражданского общества. А про население я вообще не говорю. Есть, но ну, я сейчас конкретно имею в виду политических деятелей. Есть люди, которые задаются вопросами о том, куда приведет эта позиция в европейский континент. Но просто им не дают возможности путем угроз, шантажа, вот как раз культуры отмены свой голос возвысить над этой жуткой, агрессивной, человеконенавистнической риторикой.